Как обычно, это Ирина Склянкина, Россия Тула. Равина Ольга Израиль, Иерусалим. Оксана Мантузова, Украина, Кривой Рог. Марина Мардухович, Беларусь, Гобель. Спасибо. Итак, еще раз с 27-м международным женским седером. Поехали! А кто же лучше расскажет о женском седере, как не основатель нашей замечательной организации Проект Кэшер Светлана Якименко и Селли Грач? Просим. Света. Селли. Hello there. Здравствуйте. Здравствуйте, Селли. So what can you tell how it started and general a few words that you want to share, tell? Well, first of all, I need a translator. Will you be my translator? As usual. Okay. <laughs> okay. First uh, Um. What I, what I, want to talk to you about for just a little bit is not how this started but the task that we have before us uh, we are all joyous to be together for this 27th global women's seder мы для нас большая радость быть вместе на этот 27-й женский седор проекта Кешер. И как женщины, мы уже много лет работаем вместе, чтобы сделать этот мир лучше для So the Seder is all about the joy the Jews felt so many years ago from going from slavery to freedom. Our task as Jewish women. Is to continue to work on that piece called freedom and и, to make sure, oh, okay. и наша задача как еврейских женщин работать над этой задачей которая называется свобода and to make sure that together as project Keher or as individuals in our families and in our communities that we continue to make this A safe, peaceful world. that we so that whatever we do, this So let the joy of the seder begin, but let us remember the task we as Jewish women. Of Kesher, have before us. Спасибо. И пусть мы празднуем с огромной радостью этот седер, эту встречу, но давайте помнить о той большой серьезной задаче, которая стоит перед нами как сообществом еврейских женщин. Спасибо, Света. Спасибо. Я хочу только добавить, что в сегодняшней жизни это исключительно важно, как и 27 лет тому назад проект Кешер был сильной, объединяющей движением женщин из разных стран, из разных общин, разных подходов. И на Седере мы показываем, что я отвечаю за себя и я отвечаю за весь еврейский народ и за весь мир, в котором мы живем. Наверное, учит этому нас еврейская традиция, и этому учит нас наша история Седера, которая началась очень давно с идеи женщины, чтобы роль женщины в современном мире была видна. Но реально от каждой из нас зависит наше будущее. И... Удачи нам, радости. И я верю, что много лет еще. Проект Кешер будет собираться, женщины проекта Кешер, нас будет больше и больше. Мы будем собираться в городах, мы будем собираться онлайн. С, с началом нашего празднования. Спасибо. Спасибо огромное, Сели. Спасибо огромное, Света. И э, теперь, чтобы хотелось бы обнять каждую из вас и лично поздравить с международным женским седером. Но сейчас в силу причин это невозможно. Так давайте поприветствуем участниц каждой страны. Итак, первая – Беларусь. У -у -у -у! Покажите руки, поднимите, кто из Беларуси. Израиль. О, сколько много Израиля. Молдова есть у нас? Молдова есть? Не вижу. Пролистай всех. У -у -у. Так. И а, Россия. А вот и Есть Молдова? Ура! Ура! Россия. А, Соединенные Штаты Америки. И Украина. Итак, поздравляю с 27-м женским центром, но это еще не все. Сегодня еще один праздник. Какой же? Это Рош Ходыш, как уже некоторые писали в чате, Рош Ходыш Ниссан. Вы тоже знаете, что это женский день, да? Это женский день, данный в награду женщинам, первый день такой женский, до 8 марта он еще возник. У нас сегодня с вами двойной праздник, так что давайте праздновать с оптимизмом, с позитивом и продолжаем. Спасибо. Оля. Ну, наверное, мы начнем с молитвы Миши Берах, да, мы обычно так начинаемся наши празднования, особенно сейчас это очень-очень важно, поскольку молитву Миши Берах мы читаем, когда мы читаем Тору, да, мы желаем обычно всего самого лучшего нашим близким, наше, наше общение, и в этом году абсолютно понятно, почему мы бы хотели начать именно с этой молитвы Миши Текст вы видите сейчас на экране, чтобы у нас было больше сил, у всех нас пройти то, что нам нужно пройти, и, в общем-то, чтобы этот год уже был намного-намного лучше, чем предыдущий, и это, видимо, уже совсем не за горами. И очень бы хотелось представить вам Татьяну Калько, замечательную певицу из Нью-Йорка, которая присоединяется к нам сегодня впервые, и мы будем очень надеяться видеть ее и дальше с нами. Татьяна эмигрировала в Филадельфию со своей семьей и бабушкой из Минска. Обратите внимание, кто у нас из Минска, из Беларуси? Вот, ваша соотечественница. Татьяна пишет свою собственную музыку и записывает в Нью-Йорке. Сейчас она занимается в еврейском образовательном проекте, опять же, в Нью-Йорке, связанным с историями пожилых русскоязычных евреев. И связано это все с музыкой. Это все очень-очень интересно и дало нам очень много идей, вот когда мы это как раз обсуждали. Татьяна, мы очень-очень будем рады, если вы исполните песню Миша Берах, молитву Миша Берах. Спасибо, Валя. may the source of strength who bless the ones before us help us find the courage скажем все вместе. Спасибо большое, Татьяна. Давайте поставим э, свои сердечки либо аплодисменты, это можно сделать в реакции здесь в зуме для Татьяны специально. И следующим очень важным этапом любого э, женского седера является благословение дочерей. Дорогие, мы приглашаем вас всех прочитать благословение вместе с нами, сейчас оно появится на экране каждая для себя и вместе все вместе. Брухот абанот тахат конфей хашхина, Врухим хабаим тахад конфей хашхина, хашхина и еварех а им ахаваре вешалом. Да будете вы благословенные крылья мишхины, благословит всех шхина любовью и миром. И все вместе скажем кстати, интересно, что нас намного больше, чем мы думали. У нас есть еще участницы из Дели, из Индии, из Дагестана. География расширяется. Международный седр шагает по планете. И это замечательно. Веками еврейские женщины сопровождали праздничный обряд зажигания свечей произнесением личной молитвы. Именно в этот момент мы обращаемся к Всевышнему самыми сокровенными просьбами. И считается, что Всевышний принимает эту молитву. Давайте сегодня поддержим эту традицию. Мы зажжем праздничные свечи, закроем глаза, произнесем браху и затем свое обращение. К всевышнему. Баруха дунай, Свечи можно поделиться Светом друг с другом, как мы это делали на семинарах, поднося свечи к окошечкам. Теперь можно поднести их к экрану. И свет из стула дойдет до Дели, или до Львова, или до Иерусалима, или до Курска. Я хочу предоставить слово Оле. Она нам будет говорить о молитве молитве Шейхияну. Да, вы знаете, когда мы каждый раз что-то делаем новое в данном году, например, покупаем что-то новое, едим что-то новое, да, фрукты у нас постоянно меняются по сезонам, э делаем что-то новое, мы всегда произносим молитву Шейхияну. Естественно, когда мы с вами здесь собираемся первый раз в этом году и празднуем женский седр, празднуем Рош Ходиш поэтому нам обязательно нужно сказать молитву Шейхияну. Да, э, сама собой разумеется. Поэтому э, давайте увидим ее на экран, чтобы все вместе сказали. Барухата лазман, хазе. Амен. Амен. Амен. Мы с вами прочитали все возможные благословения и. Надеюсь, это нам поможет, даст энергию на весь следующий год. На этот месяц это понятно. И на весь следующий год до следующего Песоха, Международного женского седера. И сейчас хотелось бы выразить свою любовь и отдать дань уважения самым близким для нас женщинам, нашим мамам, бабушкам, прабабушкам. И я вас попрошу в чате написать имена их. Как я Ирина, бат Мария, дочь Марии, бат Анна. Дочь, э, дочери Анны. И у кого там дальше есть и опять дочери Марии, кто помнит, можно написать такую длинную цепочку своих самых дорогих и близких женщин. Я Ирина, Бат Мария, Бат Анна, Бат Мария. У кого что? Инна Батрахель, спасибо. Ирина Берта, ох, как быстро пошло. И таким образом мы еще больше расширим наш сегодняшний виртуальный седер, как будто пригласив к участию наших дорогих женщин, вспомнив их имена. Вы знаете, что в иудаизме человек жив, пока о нем помнит. И давайте вспоминать не только героинь нашей истории, но и своих самых близких и дорогих женщин как можно чаще. Видите, как много женщин благодаря которым мы здесь сегодня собрались. Да? Спасибо большое. Кто еще не успел, пишите. И, как мы с вами говорили раньше, что сегодня не только женский сендер, 27-й, торжественный, да. Что интересно, у нас сендер начался еще в прошлом веке. Вот, если так подумать, уже это традиция, что уже 27-й раз мы встречаемся. Вот. Ну и сегодня еще рожь ходыш особого, весеннего, яркого, бодрого месяца нисан. И Ольга нам, Оля сейчас нам расскажет о нем некоторые интересные и удивительные детали. Так вот, Рош Ходыш Ниссан – это прекрасный праздник, потому что он действительно фактически открывает нам в какой-то степени Новый год. И почему это происходит так? Потому что в Мишне у нас описано 4 Нового года, и первый из них написан 1 Ниссан, то есть «Алиф Ниссан». И это э, вообще считается Днем сотворения мира, помимо этого он был описан как Новый год отчета царствований, праздников, високосных годов, а также 7 и 50 -го года, когда нельзя обрабатывать землю и собирать плоды, так мы и по крайней мере, природа отдыхает. И э, от Ниссана отчитываются не только праздники, как мы уже сказали, но и посты, так как они, они называются, э, у каждого поста есть свое имя, которое называется именно э, фактически э, э, числом от отчета от месяца Nissan. И э, потом, как мы знаем, Новый год, мы сейчас справляем месяц «Этишры», таким образом он и от Nissan перешел в месяц «Этишры», это более позднее у нас при привнесение, но э, «Рошана» мы празднуем, соответственно, осенью, как мы и привык, привыкли. Нисан считается до сих пор главой всех месяцев года, и в названии этого месяца те, кто немножко говорят на иврите, могут услышать слово НИЦАН, да, это бутон, и мы знаем, что весной именно распускаются все бутоны, то есть поэтому нам понятна, в общем-то, эта этимология, но есть еще и другие. И вместе с этим э, можно сказать, что, э, что, в принципе, этот месяц один из самых богатых месяцев э, восточных еврейских общин. Начнем по порядку. Алиф Нисан, это то, что мы, в принципе, вот сейчас у нас сегодня, буквально заканчивается через час или два, и за того, где вы находитесь, это день, который называется Бсиса. Это праздник общин, еврейских общин Ливии, Триполи и Туниса. И он, в принципе, сделан для того, чтобы вспомнить об обновлении работы Мишкана, святая святых, еще с тех времен, когда мы с вами, да, мы же считаем себя вышедшим из Египта, да, поэтому мы с вами вместе еще бродили по пустыне. Вот, и готовится сладкая смесь из поджаренной пшеницы или... Добавляется туда мед, орехи, финики, иногда это все смешивается с молоком. Вы здесь видите на картинке слева, на верхней картинке слева, и перемешивается это все ключом от дома или символически ключом. Почему это делается? Потому что считается, что э, что, во-первых, по форме и по внешнему виду все это очень такое э, сладкое, да, и отдаленно напоминает золото, тарелку золота, да? Это как символ богатства и сладкого года, естественно. Но прежде всего это напоминает нам о хлебном жертвоприношении, которое, в общем-то, приносилось в храме. Именно в преддверии этого праздника. Поэтому по традициям глава семьи берет, размешивает эту смесь ключом, можно по очереди передавать детям и, и внукам размешивать И э, говорят очень интересную такую браху, интересное благословение, говорят такую вещь, открывающий без ключа, дающий и не просящий в ответ, дай нам всем сил и еще больше хорошего, чем ты дал нам в прошлом году. То есть это вот, фактически тоже направлено на такую вот цел целеустремленная э, просьба о э, сладком годе, да, как мы просим, в принципе, в она». И следующий по э, хронологии наш праздник, мы, естественно, празднуем Песах, да, вы знаете, э, и когда э, уже вот в те дни, которые мы на еврите называем Холямуэд, это не праздничные дни праздника Песах, да, это между праздниками как раз они находятся, э, это наступает весенний праздник еврейской курдской общины. Э, э, да, золото с драгоценными камнями, вот эта тарелка точно выглядит так. Так вот, этот праздник называется Сахараны. И Саараны, видимо, тоже своими корнями уходят вообще в другой праздник, может быть более известный вам праздник Навруз, когда мужчины и женщины выходили на природу, вообще на выходили на природу, там были мужчины и женщины, понятно, с угощениями, с песнями, с танцами, все танцевали вместе. И у этого праздника нет каких-либо религиозных предписаний, то есть его, в принципе, относят, видимо, к традициям Навруза, которые евреи этих стран, видимо, питали и приобщились к их традициям. Да? То есть мы очень радуемся всегда, когда мы что-то такое веселое можем позаимствовать у других народов. Это был праздник Саараны и, соответственно, еврейской общины Курдистана. В Израиле отмечается этот праздник с 1972 года, но сейчас особенно есть такой ренессанс всех еврейских праздников, и проект такой называется «Азмана Еври», то есть еврейское время, да, и мы праздники всех вообще абсолютно отмечаем, и этот праздник тоже. И следующий праздник, которым я бы хотела рассказать, это праздник Мимуна, который наступает на исходе нашего праздника Песах. То есть уже на тот момент, когда нам вот уже вот через секунду можно начать есть вещи, соответственно, хлебные изделия, да, мучные изделия, которые мы не ели весь этот праздник, и вдруг, как, как в сказке, открываются двери и накрытые столы, значит, всеми яствами, всеми угощениями, сладкими, опять же, люди в народных костюмах, в принципе, похожих на тех, которых вы здесь видите, но стол, видимо, вот здесь вот у нас внизу, на, на фотографии вы видите, сколько много всего сладкого, опять же, тоже как и Псиса, тоже надежно сладкий год. И, как вы понимаете, евреи очень часто, вот евреи Марокко, которые праздновали праздник Мимуна, они жили среди других народов, да, которые исповедовали не иудаизм, далеко нет. И это был праздник такого доброго соседства, когда можно просто открыть дверь и пригласить своих соседей. Эм, по полакомиться вместе с ними, значит, вот такими вот красивыми вещами. Совершенно потрясающую вещь, на самом деле. Всем очень рекомендую приехать в Израиль именно на Мимуду, когда это будет возможно. А, э, интересное имя этого праздника по двум версиям. По одной, значит, оно э, отходит к э, марокканскому еврейскому слову «маймон», это значит «мазаль», то есть счастье, это, в общем, на, на счастье, да, на, чтобы было все хорошее. И второе – это имя «маймон» отца Рамбама, то есть фактически Маймонида, да, его звали Маймон, потому что Маймонид это как будто Маймонидович, да, э, вот. И э, есть еще версия о том, что это может быть от слова эмуна, вера, то есть все, все это, все версии, если совместить, то как раз получится вот этот вот веселый праздник. Спасибо большое, Оля. А мы продолжаем говорить о женщине, о женщинах для женщин. И а, так как Седер на женский, какие же у него есть особенности? Может быть, давайте вспомним. Можно писать, можно быстро сказать. Особенности нашего женского седера. Что у нас есть особенное? Да? Не стесняйтесь. Я даже подскажу. Апельсин. Апельсин. Замечательно. Что значит апельсин? Почему он у нас есть особые символы? Апельсин. Отлично. Давайте с апельсином закончим, кто, кто его озвучил. Апельсин, тамбурины. Угу. Четыре дочери. Четыре дочери, прекрасно. Давайте с апельсином. Апельсин как символ принадлежности э, женщин традиции иудаизма, как символ принятия другого, как символ равного положения женщины и мужчин в аудаизме. Да? Тамбурин. взялся тамбурин. Вспомним. А позже чуть-чуть, мы об этом будем говорить. Отлично. Еще бокал мирем, прекрасно. Спасибо. Бокал Мирим тоже про него чуть попозже говорим. Хорошо, что вы вспомните. Цвет радости, позитив, круг объединения, тамбулины. А еще у меня что-то в руках есть такое. Быстро покажу. Оп-оп-оп. Что это? Женская года. Ура! Женская года. А зачем она нам была, была нужна? Вот у меня две годы, смотрите. Это года первая, 95-го года, когда был первый Седер. Вот. А это уже последующее э, издание. Так, мы пропали с годами вместе. Быть. Вот так да. Года. А, нет, для чего нет. нужна была новая года? Четыре дочери, спасибо. да, Наша года, четыре дочери, все верно. И, и, и к дочерям мы вернемся. А про году сейчас немножко поговорим. Зачем нам нужна была новая года? Потому что традиционная роль женщин практически ничего не говорит, а совершенно зря. А устная традиция гласит, что во имя всех праведных женщин поколения того были спасены мы от Иго египетского. И, конечно же, поэтому о женщинах нужно говорить. И каждый из нас покинул Египет, и поэтому снова должна пережить великий исход. И рассказав историю своего собственного освобождения. И вы наверняка все были знакомы с годой проекта Кэшер, и увидели женщин-героинь исхода совсем с другой стороны после изучения ее. Вот. И, конечно же, у нас есть традиционное седерное блюдо. Как оно называется? Киара. Можно картинку на экран? Давайте вместе вспомним его символы. Угу. И на следоватом блюде у нас, как обычно, лежит маца, да? хлеб бедных, а, символ скромного существования во времена рабства. Также мы а, делали ее символом, помните, в прошлом году мы говорили символом скромности. Да? Хамец – это было эго, а маца – это как раз, когда эго мы свое перебарываем. А, что у нас еще тут есть? Может быть, кто-то хочет дополнить, помочь мне. Апельсин мы с вами вспомнили. Спасибо. Хоросет. Что такое хоросет? Для чего? Если мы не будем читать, вспомним так. Марор. Марор, спасибо. А, а что, для чего марор нам лежит? Поработали. <соцентрической> Чтобы... Весна. Горько. Вспоминает о горечи египетского рабства. Да. Спасибо, большое да. Как говорят, горькая истина, да? Вот это как раз мы вспоминаем эту горькую истину, горькое египетское рабство. Спасибо. Про весну сказали, но это немножко уже другой у нас атрибут седобного блюда. Это? Хорош. А, ну, хорош это чуть-чуть другое. Карпас, карпас весна у нас, да? Это энергия, символ весны и возрождения. Обычно это сельдерей, но даже если берут картофель, это тоже, да, картофель – это аккумулятор этой энергии. Вот весна, надежда, рост – это вот именно карпас у нас олицетворяет на киаре. Мы понимаем, что на киаре все продукты несут какую-то символику. Они не просто так там положены. Поэтому мы вот вспоминаем. Ну, мы готовимся к предстоящему седру, Вспоминаются с вами все ингредиенты пасхальной трапезы. Еще что-нибудь? Вот хороший. Зроа. Что это у нас такое зроа? Желтоповное во время храма. Поэтому мы ее... Поэтому, да, она у нас лежит просто на тарелочке, так мы ее не кушаем, да? Это так вот сим, сим, символ о, а, предыдущих яйцо. храмовых жертв. Угу. Спасибо. Бейца. Бейца. Это что у нас? Яйцо. Да, а почему яичко? Символизирует гар гармонию. Да, это у нас написано, кто-то может что-то а, еще вспомнит. Смотри. Угу. Становится на круги своя. А еще мясо на кости. Да, это было уже зроа, спасибо. Это зро. а -а -а. это еще символ крепости. Да, чем да символ крепости. Часто говорят, да, еврейский народ как яйцо. Чем да, больше крепость. его варят, тем оно крепче становится. да, Тем больше испытаний, тем народ больше сплачивается. Спасибо. И у нас э, Харосов, вернемся, который несколько раз говорили, да, несколько значений у него. Самое привычное. Да. Глина, да, спасибо, глина, которая у нас была, спасибо, Светлана, в Египте, да, евреи рабы делали кирпичики, которые потом клали, как раз из этой глины, да? но также для нас, женщин, это особенно важно, хорошее делается из чего, да, из смеси яблоки там есть тертые, и вот опять у нас идет аллюзия к еврейским женщинам, которые мужья уставали от работы, и потом, когда сказали там казнить мальчиков, они не хотели со своими женами вступать в супружеские отношения, чтобы своих детей не подвергать, такому плачевному исходу. Но женщины все равно варили для них вкусную еду, были красивыми, уводили их под яблони, и там все-таки получалось продолжить рот. И таким образом как раз вот яблони, яблоко в этом хоростве символизирует вот такую крепость и силу еврейских женщин, которые говорили, сдаваться нельзя, нужно продолжать рожать детей, продолжать жить. Вот, спасибо. Еще последний атрибут у нас остался. На седерном блюде даже два, мы про них не говорили. Нет, один все-таки. Хазер, хрен. Спасибо большое. Да, хазер, хрен, спасибо. А что он у нас, для чего он лежит на седерном блюде? Не стесняйтесь. Слезы. Вращение. Угу, спасибо. Его заворачивают в салат. Да. Спасибо. Угу. Это как возвращение, да, символ души, он вот именно вот от глагола «хазер» – «возвращаться». Итак, мы с вами вспомнили все атрибуты седерного блюда, всю их символику. Конечно, же, они подобраны не случайно, а определенным образом. И а, с точки зрения удаизма мы посмотрели, но даже если мы посмотрим со стороны а, осознанного питания, мы увидим, а, какие эти все продукты а, хорошие и полезные, особенно в этот весенний период. И, конечно же, особая энергетика молитвы делает, настраивать наш на позитивный лад. Спасибо. А давайте же, давайте, давайте еще попробуем разобраться, чем отличается наша новая года. Да? Еще одно отличие годы проекта Кэшер – это четыре бокала. И четыре бокала — это уважение и почитание еврейским женщинам-лидерам, учителям и подвижникам, которые на протяжении всей истории трудились на благо освобождения других. В трактате «Неда» сказано «Белая дает ребенку отец, красная — мать». В иудаизме женщина символизирует красный цвет, а мужчина — белый. Именно поэтому при проведении Лейла Седера отдают предпочтение красному вину. Символу женщин про матерей. Белая на пасхальном столе – маца. Три листа мацы соответствуют трем нашим праотцам. Это также в трактате Неда в Вавилонском Талмуде. Первый бокал, будем сейчас разбираться, что же они значат. Первый бокал, на который делается кедуш, символизирует цару. От нее идет весь еврейский народ. На втором бокале читается года. Она начинается с плохого и заканчивается хорошим. Этот бокал символизирует э, ривку, первый сын которой Исав не слишком хорош, а второй Яков, он праведник. На третьем бокале мы говорим беркат Амазон или благословение после трапезы. Это символ Рахели, родивший Иосифа, спасшего от голода весь мир. На четвертом бокале. Заканчивают галель или стихи восхваления. Это символ Леи. Она первая в мире вознесла ко Всевышнему слова благодарности. Ее потомок, царь Давид, написал Тиелим, прославляющая Творца. Дорогие женщины, я приглашаю вас всех поднять наш сегодняшний первый бокал и посвятить его всем женщинам которые выдержали прошедший год. Он был нелегким. Которые выдержали пандемию, изоляцию, всю семью в изоляции. Подняли на себе свои дома и собрались сегодня здесь вместе. Поднимем бокалы. Выхаем. Выхаем. За жизнь. И мы переходим к следующему моменту. Оля. Да, мы часто, собственно, на, как правило, на семейных седрах мы спрашиваем очень важный для нас для всех вопрос. Мани штана, что же изменилось, в чем отличается эта ночь, седерная ночь, да, от всех других ночей, чем отличается праздник Песох от других э, стран, от, от других праздников. Просто очень много стран у нас, все больше и больше участниц. И в этом году особенно актуален этот вопрос, потому что, в принципе, мы когда спрашиваем, чем отличается этот праздник Песах, этот Седер, он всем отличается абсолютно, этот год всем отличается да, от предыдущих. И, в общем-то, релевантность этого вопроса, я думаю, что нам подчеркнет сегодня Татьяна, наша певица из Нью-Йорка. Мы очень рады, опять же, приветствовать ее здесь. И споет она «Мани Штана», то, что мы обычно поем на седере. И каждый подумает о том, чтобы он хотел, она хотела изменить в этом году. Что важно, чтобы изменилось к лучшему и и, собственно, о всех отличиях Седера тоже. Татьяна? All hallelujah. Oh, I know. No <laughs> Madbilin Я а ну ви. Спасибо, Татьяна, мы можем поклонить Супер. вот так вот в экран, класс, Сколь, сколько улыбок, сколько аплодисментов, Татьяна, спасибо большое, и я бы хотела также сказать, что в течение Лейла Седер четверка встречается также в других вещах, задаются четыре вопроса, как мы с вами уже поняли, рассматриваются четыре типа детей, четыре типа людей, и, конечно, наш четверо ведущих, это нас тоже важно вспомнить. В ортодоксальных седерах четверка ⁇ это четыре сына. Но мы на международном женском седере поговорим о четырех дочерях. Мы хотим жить жизнью, наполненной смыслом. И мы ищем этот смысл. Думаем подобно первой дочери. Иногда относимся к жизни несерьезно, играюще, Затем восстаем и негодуем против самих себя, так как делает вторая дочь. Но темная полоса трудностей и беды в нашей судьбе, наши страдания побуждают нас задуматься и меняться. Это судьба третьей дочери. Временами равнодушие становится нашим частым гостем, связывает нас по рукам и ногам так, чтобы мы не могли ничего предпринять, подобно четвертой дочери. Но все эти четыре дочери — это мы с вами, дорогие наши женщины. И мы переходим к следующему этапу, к Магиду. Марин? Да, мы плавно переходим к разделу Агады. Магид, слово «магид» на ивриде – это э, того же корня, что и Агада. На Агада рассказывать об этом рассказе, об исходе из Египта, особенно хочется выделить роль Мирьям, объединяющий и вдохновляющий образ пророчицы ведь ее заслуга для всего еврейского народа трудно переоценить. Благодаря усилиям Мирьян родился Маше. Так она уговорила своего отца Амрама снова жениться, а следуя его примеру, и все евреи вернулись к своим женам. Право на жизнь получили тысячи еврейских детей. Но и не только. Как говорит нам устная традиция, Мирьян была акушеркой в Египте, и вместе со своей матерью Яховат противостояла приказу фараона убивать всех младенцев мужского пола а на это надо было действительно иметь мужество и умение взять на себя ответственность не только за себя и свою семью но и за все поколение евреев А это значит быть лидером это значит обладать даром убеждения и даром быть убедительным отстаивать свое мнение и право быть услышанной она понимала, что молчанием, которое вырастает из боязни конфликта, она ничего не добьется. И здесь нужен прямой разговор. Маленькой девочкой, 10 лет, она должна была сказать главе всего поколения, как это надо сделать. И этому качеству лидера, умение вести переговоры, добиваться своей цели не манипуляциями, а открытым заявлением, мы сейчас учимся у Мирьяма. Боже, пришла к ней способность направлять и контролировать ход событий и выбирать образ действий в соответствии с происходящим. В судьбе Маши не было случайного стечения обстоятельств, и в дальнейшем событии вряд ли бы развивались в должном направлении они а сами по себе без вмешательства Мириам. Первый момент ⁇ свободы от рабства. Казни и страдания в Египте, когда евреи перешли море, когда они увидели, что враг повержен, Мириам вдохновила народ на танец. Она запела вместе с народом Израиля песню «У моря». Именно эту песню мы читаем в Торе в седьмой день Песоха. И взяла Мирьям пророчица, сестра Арона, тимпан в руки свою. И вышли все женщины вслед за нею с тимпанами в танцах. И возгласила им Мирьям, пойте Господу, и беда, он превозвышен, коня и всадника его вверх он в море. И я сейчас вам, дорогие наши участницы, предлагаю взять в руки тимфаны и немножко подвинеть этот замечательный звук. Почему Мирьям почувствовала необходимость спеть свою собственную песню? Разве песня Мошея недостаточно выразило чувства женщин? Объясняют наши мудрецы. Когда человек избавляется от тяжелого положения, причинявшего ему боль, то чем больше было горе, тем больше радость спасения от его гнета. Мужчины действительно сильно страдали под игом рабства Египте, но женщины страдали еще больше. И когда евреи спаслись, радость Мирьям была бесконечность. И я хочу в этой связи Вспомнить о замечательной певице, талантливом композиторе, исполнительнице песни, канторе Дэби Фридман. И вспомнить ее изумительное исполнение песни «Мирьям». А до того, как мы услышим эту песню, я бы хотела э, поприветствовать нашу «Мирьям». У нас в Израиле есть своя «Мирьям». И наша любимая Мириам из Аждода она сейчас сегодня с нами Мирям, сколько вам лет, скажите нам И Галя, помогите я вижу, что вы все вместе там находитесь замечательная традиция действительно образ Мириам позволяет вдохновляет на, все, на нужные какие-то лады, очень много женщин берут себе имя Мирьям. Это действительно здорово. Ну, Боня Мирьям за 90 уже. Да, Боня, вот, я хочу конкретно, чтобы вот Мирьям. Не за, вот, Мирьям. Не за 90. Мирьям. поприветствуйте, это э, самая наша взрослая девушка проекта Кешер в Израиле. Этой девушке 18, числа, 18 марта будет 93 года. Спасибо. Bravo, Мирья. спасибо, Мирьям, что вы с нами, большое, большое спасибо, что вы пришли сегодня. И мы очень рады, что у нас есть своя Мирям, Которая нас всех вдохновляет своим оптимизмом, прекрасным видом. Вот всего вам самого доброго. Я всегда наша мамочка. Это замечательно, здорово, супер. Ну и сейчас мы хотим предложить вашему вниманию анонс музыкального видео проекта «Кешер» в полном формате, мы его можем увидеть 23 марта, это будет премьера клипа, которая была создана в пяти странах. Давайте послушаем. Замечательно. <смех> Согласно заповедям на Песах, евреи должны пересказывать историю исхода, чтобы, проживая события, снова и пропуская их через себя, лучше понять, как нам поступать именно сегодня. Мы говорим, в каждом поколении человек обязан смотреть на себя, будто он сам выходит из Египта. И мы э, как раз э, год назад, ровно год назад, мы вместе с вами праздновали женский, международный женский седер, который собрал более 300 участниц из разных стран мира. И это было действительно здорово. Но мы должны об этом вспоминать, что нам позволило пережить вот именно действительно рабство, выйти из Египта. Целый год мы блуждали по пустыне под условным названием COVID. Мы не знали, что нас ждет. Мы хотели найти выход из условий карантина. Мы жаловались, что мы не можем, как и прежде, собираться все вместе и друг друга на... смотреть друг другу в глаза. Но мы все равно собирались. И а... Как, как евреи мы сделали переход через это море, мы, вернее, перескочили. Это действительно оказалось здорово, это был такой наш первый опыт, и мы его э, прошли благополучно. Мы весь год учились новому, учились преодолевать, учились помогать друг другу, вдохновлять друг другу. И мы хотим задать вам два вопроса, всего лишь два вопроса. Первый вопрос. С чем вы, вы вышли из прошлого года. Какими новыми знаниями, умениями, понятиями, навыками? А второй вопрос. Какими собственными действиями, мыслями и словами вы вдохновляли и поддерживали других в прошедшем году? И свои ответы вы можете писать здесь, в нашем чате. Пожалуйста. Спасибо. А, Мариша, а вот у тебя что было в прошлом году? Что ты вынесла из прошлого года? что не надо отчаиваться, надо идти вперед, и все будет хорошо. Спасибо. А вот я научилась а, участвовать или вести до трех зумов в день. Это тоже мой новый опыт из прошедшего года. И также а, научилась петь, как неудивительно. Вот мы делали запись для песни Мирим. Я тоже не ожидала, что могу петь, а вот все получилось. Я, конечно, для песни «Мирием» тоже спела. Но, надеюсь, мой голос не попадется, только фейс, только но для других это очень необычно, а для меня большое достижение. Спустя 11 лет наличия у меня прав, я научилась водить машину. Спасибо, Оксан. Не стесняемся, пишите свои ответы на вопросы в чате. Пока что-то... Скромничают Ну, Что-то за прошедший год, что-то новое, вы узнали людей, навыки, знания. Чему-то этот год... Я нас вот науч... клипы музыкальные научила снимать первый раз в жизни. Тоже такое бывает. Если кому-то нужны клипы, обращайтесь Коле. Ну Это и не только. <свят> <свят> Спасибо. Различные платформы для онлайн-действий, да? Угу. Ценность общения, да, вы осознали многие. Ценность личного общения. Угу. курсы. Да, и помните, у нас есть второй вопрос. Какими собственными действиями, мыслями начали рисовать, спасибо, и словами вы вдохновляли других в прошедшем году? Но мне хочется сказать про наши чаты, вот когда у нас э, кто-то заболевал, и все женщины писали, э, ну, когда такая ситуация случалась, писали мы в чат, и все молились, и знаете, прям как от этого становилось... Э, очень тепло, и силы, силы пребывали у всех, кто был в такой ситуации. И это очень помогло, не устаю за это благодарить, за вот такую поддержку. Работать на двух работах, вести домашнее хозяйство, воспитывать внуков, общаться с подругами. Uh -huh. Спасибо, Лена. Написала, Татьяна написала, что новые друзья онлайн, новые еврейские общины, тоже здорово совершенно. Конечно. Да, научились работать онлайн мы все, да. Это наша, можно сказать, общая такая объединяющее качество. Да, развозила людям изоляция продуктовые наборы. Спасибо, Тань. Ну, угу. Онлайн-платежи. Видите, сколько новых полезных навыков и новых форм поддержки друг друга. А, еще мне хочется ответить наш Рошходыш. Да, мы сделали группу Рошходыш именно для того, чтобы поддерживать, поддерживать друг друга в этой ситуации. Да, и оставаться вместе, несмотря на то, что границы закрыты. И каждый месяц мы встречаемся... Освещаем этот месяц и делаем его для нас более позитивным, продуктивным и таким, не знаю, творческим, потому что много интересных женщин открываются с новой стороны на этих встречах. Спасибо. Вот переезд случился в Волгоград. Спасибо. Ватсапная группа Кэшера Ваш Доди, спасибо. Видите, как интересно проходит наша жизнь. Угу. Адитивные материалы. Спасибо. Делились с друзьями. Спасибо. Пока еще кто не успел дописать, дописывайте. Мариша, мы продолжаем. Да, действительно, мы продолжаем. И мы как раз, вы, дорогие женщины, говорили о бокале Мирьям, который мы ставим на наш женский седерный стол. Я хочу продемонстрировать свой бокал Мирьям которому уже более 12 лет, мне его подарили на женском седере в Гомеле. И можно да, действительно сказать, что это элемент, который становится все более популярным, и он присутствует на столе наравне с бокалом Ильяну. И наполненный бокал символизирует колодец Мирьяма, который был источником воды для евреев в пустыне. Существует много легенд о колодце Мирья, говорят, что это был волшебный источник воды, который следовал за евреями по пустыне все 40 лет, давая воду и благодаря заслугам Мирья. Вода из этого колодца обладала целительными свойствами и поддерживала еврейский народ. Таким образом, можно сказать, что бокал Мирьям ⁇ это символ всего того, что поддерживает нас на протяжении всего нашего пути. Мудрецы говорят, что и сейчас колодец Мирьям появляется в этом мире, его можно встретить на исходе шабата в самых разных местах. Мирьям для нас ⁇ это про матери нашего рода, это имя одной из самых популярных. А ее образ стал источником силы, колодцем, в котором черпаем силы следующее поколение женщин. Давайте наполним этот бокал и мысленно пожелаем и себе самой, и своим подругам всего самого наилучшего. Мысли вполне может быть материальной. Не зря вода обладает целебной силой, и не зря колодец мирья в пустыне врачевал людей. И не зря теперь в этот бокал стоит на нашем столе. А мы это и есть те колодцы, энергии и силы, женские колодцы, питающие все вокруг. Amen. Amen. Amen. Amen. Спасибо. Ну что нас... пока, пока мы наслаждаемся вторым бокалом. Есть такой вот важный момент, мне кажется, в Седере, я его очень люблю, это поиск офикомана. Вы знаете, что Седер длится достаточно долго, и дети наши вместе с нами находятся за праздничными столами, им очень тяжело выдержать вот эти вот несколько часов, пока мы наслаждаемся Агадой, наслаждаемся всем, что происходит. И для них была придумана такая вот игра, для того, чтобы они досидели до конца. В тот момент, когда мы берем кусочек мацы и читаем на него благословение, вернее, в какой-то момент после того, как мы это сделали, этот кусочек мацы прячется. И сегодня мы точно так же для вас спрятали такой кусочек мацы. Чего с ним потом происходит? Потом ближе к концу седера наши дети ищут его. И, собственно, да, главный приз, они не уснули, и они нашли они афикаман, и за это получают какой-то подарок от родителей. Дорогие наши женщины, сейчас на экране появится кусочек, вот такой вот, тут он большой, э, искать мы будем маленький кусочек, который выглядит точно так же, желтенький, вот с такими вот э, точечками, с такими уголочками, на следующей картинке. Э, вы можете ее себе увеличивать на экране, э, всматриваться в нее, и э, сейчас вы увидите, что на картиночке есть поля, как в морском бое, э, вертикальное и горизонтальная. Да? И вот кто нашел наш кусочек мацы, наш афикаман, Пожалуйста, не стесняйтесь, включайте звук и говорите, если стесняетесь, можете написать, что, например, я нашла кусочек мацы там в К5. Сразу вам говорю, в К5 кусочки мацы нет, у вас есть шанс поискать его еще где-то дальше. И, собственно, внимание, мы, можем начинать, мы уже, я думаю, начали искать, кто думает, что он видит где-то, говорите. Честно вам скажу, даже команда, готовящая седер не знает, где этот кусочек на C, поэтому они вместе с вами ищут API-команд сейчас, и будем надеяться, что сегодня он найдется. Итак, у нас есть вариант ответа, это C7. C7 нет, он не там, но там действительно много похожих элементов. J6. G6, G6. Так, G, G6, G6, нет, это не он. Есть у нас G4, нет, не G4, сейчас я проверю, чтобы я никакой правильный не пропустила ответ. К7, нет, к сожалению, это не К7, но да, там есть похожие. Нет, нет, нет, он слишком желтый. тот, тот наш команд не такой желтый, как в К7. H5. H5, да, вот, вот так вот выглядит наш Афикаман, мы возвращаемся, H5, H5, э, нет, там его тоже нету, D4 есть вариант, D4, нет, там просто куча смайликов на машине, но это не D4, C7, C7, C7. Нет, с C7 уже был вариант. Нет, там просто на C7, не обращайте внимания, там просто какими-то картонками играются на автосервисе. есть 7 есть э, 7 нет, к сожалению, это не там. F3. F3, нет, в рука, мужчина в руках держит не афикоман. А так и Девочки, нет, а в 7 не лежит кусочек мацы? К7, нет-нет, это не он. Т7 еще он. Он вариант. Слушай, H7. H7 нет, и C7 тоже нет, это не он. Даю подсказку. Значит, наш кусочек мацы находится на дальней стене картинки. Ищем кусочек мацы на стене. Признайся, Оксана, его вообще нет. Он есть. Я его нашла. Б1. ДЖ-1. А, Это ДЖ-1? Нет, не ДЖ-1. Не ДЖ-1, но он, он, он близко. Не A1, A1. Близко к ДЖ-1. Не совсем близко, но недалеко. Но она где-то два, к двойке ближе. Ф-3, так сказать. Нет. Е-3, Е-3, H-2. Д-1. H-2, нет, не H-2, Ну оно прямо настолько рядом после H-2. Д-1. д 1 Нет. Д-1. <связь> <D1. H1>. Не <связь> H1. H-1. Давайте так, это... J-1.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 I3. H3 был, был вариант H3, вот он очень близко к H3, I3, I3, да, да, да, да. I, a, подождите, Кристина, I3. можно попросить вас включить, включить, вот э, вот э, а, все, уже показали, где он, да, вот, смотрите, да, наш, да. I3, и вот сейчас стрелочка на экране показывает. И Кристина Чаплыгина, я надеюсь, я правильно вас назвала, где наши самые Можно еще раз показать, где он находится? А где он? Его не видно. Вот смотрите, в этом квадратике э, у нас идет трубка коричневая и за трубкой. Сейчас на него прямо вот а, хорошо перед нет. этим показывала. Вот, да, вот он. Да, вот вот вот он такой. Вот а, такой вот он. малюсенький, малюсенький, малюсенький. Аплодируем да. Кристине. <связывая> Аплодисменты, Кристина, не наши аплодисменты для вас. Мы нашли наш офикоман с вашей помощью. Ура! Высоко сижу, далеко гляжу. Ага. Не садись я на пенёк, Я не поняла. Ира, я передаю тебе слово. Спасибо большое за прекрасную игру мы немножко поиграли взбодрились и теперь у нас Оля прошу тебя С третьим бокалом виртуальным да ведь Дима да. этот бокал естественно все кто меня знают знают что я очень люблю судью Рут Бейдер Гензбург да она для меня такая наша собственная опять же еще одна Мириам Женщина, которая не боялась говорить то, что думает, и боролась за права других, в общем, достигла очень многого, и, в принципе, она наша Мирьям, не только в американской, но, я думаю, что в мировой юриспруденции. Вот. И очень бы хотела сказать, что Рут была умной, талантливой, смелой, отважной, и гордилась своим еврейским происхождением. Вы можете видеть это в сочетании двух еврейских фамилий у нее, да, и еврейского имени. Одно ее другое поможу, естественно, как вы понимаете, она э, интересовалась очень сильно, была, впитывала еврейские традиции, можно сказать, с детства, была вожатой э, в еврейских лагерях, ее интересовал иврит, они семью принадлежали к консервативной синагоге. И э, была второй женщиной-судьей Верховного Американского Суда и первой женщиной-еврейкой, которая стала судьей Верховного Американского Суда. И на протяжении всей своей карьеры она боролась за гендерное равенство, за равенство прав мужчин и женщин. И о ней написано очень много книг. И я думаю, что будет написано еще больше. Потому что эта героиня наша поменяла, в общем-то, историю, юриспруденцию, не только американскую, как я уже сказал, но и нашу всю. Поменяла ее полностью. И хотелось бы прочитать замечательную цитату из того, что Рут э, сказала относительно наших традиций, вообще этого праздника. Она сказала так. «Согласно заповедям, э, на Песах евреи должны пересказывать историю исхода, чтобы, проживая события снова и снова, пропуская их через себя, лучше понять, как нам поступать сегодня. Истории, которую мы рассказываем своим детям, формируют их представление о том, что возможно. И именно поэтому на Песах мы должны вспоминать истории женщин, которые сыграли решающую роль в событиях исхода. Что верно, то верно. Спасибо. Спасибо, Оля. Пишет наша участница, что есть о ней фильм, да, прекрасный фильм, советуем посмотреть. И, даже ну, два. Сразу, да, даже два фильма. И как же продолжается наш путь к свободе? Мы снова пробуждаем глубокое желание узнать историю песни, желание учиться, общаться. Мы видим перед собой новые возможности для себя лично, для наших семей, для наших общин и всего мира. Принимая традицию, мы открываем дороги в будущее. Сегодня мы с вами еще раз вспомнили историю исхода, но мало вспоминать, надо действовать. Продолжать начатое и расширять сферы нашей активности. А почему? Все очень просто. Потому что это настоящая свобода. Наша способность формировать реальность. У нас есть сила инициировать создавать и изменять реальность, а не только реагировать и выживать. Как мы можем научить наших детей истинной свободе? Учите их смотреть на реальность, как на определяющие их действия, но смотреть на их действия, как определяющие реальность. Очень а, интересная цитата, мне кажется, она хорошо подходит к сегодняшнему времени. И почему мы еще ее вспомнили? Потому что... А, как сказал наш директор Кэрин Гершин, проект Кэшер – одна из немногих организаций, которая научилась это делать, смотреть на свои действия как на определяющую реальность. Потому что в эту тяжелую эпоху, за последний год, мы не закрылись, мы продолжаем свою деятельность во всех странах, где мы есть. Мы выстояли, продолжаем развиваться, открываем новые проекты, у нас появляются новые люди, и наши ветераны тоже с нами и вместе мы продолжаем изменять свой мир к лучшему. И как раз это четвертый бокал. Мне хотелось бы посвятить всем женщинам, лидерам проекта Кэшер. И... Амен. Амен. Амен. И давайте пожелаем в чате себе, своим подругам, друг другу, всего, что, чего бы вы хотели. А-а-а. И попросим Татьяну, как раз пока мы будем писать эти добрые пожелания друг другу, спеть прекрасную песню, которая станет благословением да, на эти пожелания. Да, фактически, фактически мы, мы на Седере говорим «Лишана Бабиум Шалаем Абнуя» в отстроенном Иерусалиме в следующем году, и хочется действительно пожелать всего того, что, в общем-то, не было у нас в этом году, да, чтобы оно исполнилось в следующем, и когда мы говорим «Аллилуйя», мы как будто, говорим, как будто бы говорим «Амен» другими словами, да, то есть мы хотим сейчас услышать именно эту песню. Таня, пожалуйста.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 Praise the mystery Celestial awe and majesty With shofar, lute, and timbrel Hallelujah As wonders of life go on and on We praise God as awareness dawns With flutes, drums, and cymbals Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah El Bikot Shoh Hallelujah Berkoyah Uzo Hallelujah Hallelujah Hallelujah, be strong and mighty. Огромное спасибо. Замечательно. Хочется поблагодарить всех участниц сегодняшнего 27-го международного женского седера за то, что вы были активны, позитивны, делились своим самым сокровенным, за то, что мы вместе и... Пожелать а, всего самого доброго. Прочитайте наш чат. Там очень много добрых пожеланий. И желаю вам всегда формировать ту реальность, которую вы хотите своими действиями. У нас есть примеры наших героини схода, что несмотря на все трудности, на ситуацию, в которых они были, они делали и меняли ее. И у нас есть примеры таких наших женщин современец Это почти все из вас. Сил вам найти свой колодец мирем и постоянно черпать из него а, вдохновение, поддержку. Здоровье и оптимизм. Спасибо. Лешана абаа бе ирушалайм абнуя. Ходы что, и надо говорить сначала шавоатов, потом надо говорить ходы что. У нас и новые недели, и новый месяц, поэтому пусть будут отличными для всех вас. Большое спасибо всем ведущим и Татьяне. Татьяна из Нью-Йорка, большое спасибо, что вы с нами. Будем ждать следующих встреч. Спасибо. Девочки, кто хочет сказать, прям буквально два слова, можно включать микрофоны и говорить. У нас буквально пару минут. Не стесняйтесь. Здорово все организовано. Спасибо вам большое, наши четыре женщины-организаторы. Спасибо, спасибо, Рима. Спасибо, было интересно. Гомель спасибо. говорит, спасибо вам всем. Мы Вопрос присоединяется. Спасибо, Мире, спасибо, Софа. Софа. Девочки, спасибо. Вас спасибо. Вас. Спасибо, наивысем. Спасибо, худешдо. Спасибо, Лариса. Спасибо, Татьяна. Спасибо, папа. Спасибо что все мы здесь сегодня собрались. Браво. Thank you so Всем спасибо. Всех спасибо, прекрасно было, спасибо. замечательно, хорошее настроение и хорошее пожелание. Спасибо, Ира. Спасибо. Мы Я вас обнимаем виртуально, спасибо. надеемся, получится реально в этом году. Thank you. Очень хочется. Да, с Божьей помощью, все так и будет. Не иначе, все будет хорошо. Однозначно. У нас есть примеры из истории. Тут уже не отвертится. Да. Спасибо вам, девочки. Подняли спасибо. настроение. Спасибо. За... Светлана, спасибо за аккомпанемент чудесный. Татьяна, огромное спасибо за весь вечер музыкальный наш. Побыли и в Америке, и в Израиле везде. Спасибо. И даже в Индии сегодня впервые. Да, да. Это... Я